Приветствую всех любителей видеоигр. И мы с вами продолжаем играть в Super Meat Boy Forever. Да, в прошлый раз у нас, хотя второй уровень забагованный, так он кстати не разбаговался. Я пытался что-либо с ним сделать, а сейчас мы пойдем пинать босса. Да, отлично. Хлоп, хлоп. Молодцы, что вы дошли до сюда! Я... Этот самый чел в стеклянной банке. Ой, там сидит в телефончике что-то, смотрит ютубчик. Там сериальчик. Ой, они походу мы сейчас готов морду набить. Блин, я заебал хлопать. Что? Клоны? Пизда, чё их так много? What the fuck? Сколько факов можно показать? За этот промежуток. <св> а подсказки будут какие-нибудь? Эй, малышка, ты что нам ничего не подсказал, как обычно. Эй! Ух ты, ебацо. А, понятно. Понятно, их надо обязательно бить. Окей, хорошо. Блять, хули это так сложно? Ой, пизда, хуй знает, сколько на это времени уйдет. Так, ага, я вижу его. Эм, хуйца, да, он мне там факи показывает, блядь. Ай, какого хуя. Пизда, но это реально уйдет в время. Так, ну хорошо, когда я падаю вниз, как бы... Блядь, да что ж такое-то? Так, интересно, сколько их надо отпинать, чтобы это самое. Ага, окей. Блять! Блять, а как с ним сражаться-то еще? Так, давайте вот так. Ай, блядь, два раза хотел подпрыгнуть. У меня есть идея. Он появляется прямо над этой. Над вот этой вот, да сука, самой красной хуйней. Так, падаем вниз, ага. Сейчас. Хуйца, он не появился. Блять, а ч так далеко? Ай, сука, не успел подпрыгнуть как надо. Так, так, так. Прыжочек. Прыжочек, прыжочек, вниз Ай, сука, не попал по нему Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй А чё так сложно? Так, ну как я понимаю, сверху это именно он Потому что у этих, блядь, жизни не относится вообще никак Так, хорошо Ай, почти, ай, почти Можешь вот так? Отлично Ой, хорошо! Пошло почти. Так, логика уже есть. Убить его этой красной хуйней. Ага. Ага. Так, хорошо, прыжочек, прыжочек, прыжочек. Блять. Рано я это сделал. Прыжочек, так, так, так, ага, прыжочек вниз, вверх. Вниз. Подождать, подождать. Понятно, хуйца я сделал. Блять, а как у меня так получилось? Это что-то слишком... Что? Это что-то слишком жестоко нас... Да, блядь, да я же не отпускаю. Пока он бьет, он будет бить вечно. Пока ты опять не остановишься, я это знаю. Так. Блядь, я опять рано это сделал. Ай, ай. Блядь, не дотянулся до него, прикиньте. Блядь. Хуйца Хуйца А, то есть я должен еще определенное количество этих петушар убить, что ли? Или я что-то не пойму, опять же Ай, ай, ай, ай, ай, ай Оп Оп Оп Оп Ай Оп Ой, ой, ой, ой Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп Опа Опа Хорошо идем, хорошо идем. О, воу, а что это за шипы появились? Ай, блядь, рано. Так, окей. Хорошо. Я теперь понимаю, как бы, что здесь еще и шипы появляются. Окей. Оп. Блять, слишком рано. И оп-оп-оп. И оп-оп.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 так, отлично, отлично, отлично. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. давай. Да что ж такое, от стенки отскакивает и все и пизда. Так, неплохо, неплохо. И сейчас и вниз, ай, почти, почти, как я и хотел. И оп, и оп, и оп. Ай, ай, -яй -яй. ай, ай, ай, ай, зараза. Блять, подлюк и сколько я буду с ним так времени тратить, интересно. Так, рано. Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. Блять, блять, блять, блять, блять, блять. А, да ладно, неплохо. Неплохо сейчас я ему нанес жизни. В принципе, вниз сейчас. Отлично. Опять. Вверх. Давай, давай, давай, давай, Отлично. Вниз. Красота. Так, прыжочек вниз. Отлично, вниз. Прыжочек... О, вот это мне сейчас повезло. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Еще. Вниз. Вообще красота. Идем, идем вообще прекрасно. Вниз. Блять, пушка. А! Вниз. Блять, не успел на этот раз. Прыжочек обязательно. Прыжочек. Блять! Сука! Почему она не полетела за мной? Почему? Какого хуя? Нет! Меня начинает, блядь, это хуй это обесить. Это же пиздец. Все просто с самого начала. Ай, блядь. Да похуй уже. Я не, я не хотел удариться об нее во время полета вверх. Чтобы взлететь еще выше. Блядь, я а сейчас был шанс это самое. Так, так, так, так, так, так, так. Давай-давай-давай-давай-давай, мисси-мисси-мисси Блин, ну, кстати, ему под последний урон много наносится То есть, типа, в принципе, неважно, сколько я ему дамага нанесу Главное сделать, так сказать, последний удар Отлично Давай-давай-давай-давай-давай Давай И сейчас-сейчас Вот это обязательно Отлично Хорошо-хорошо, идем. Хорошо, и сейчас... Ай, блядь так, спускаемся, спускаемся, прыжочек, прыжочек, прыжочек. Опа. Давай, давай, давай, давай, давай. давай. Ох ты сука! Живучая мразь. Вниз. Хорошо идем, хорошо идем, хорошо идем и... Ай, давай! Пушка, сколько? Сколько времени ушло? 8 минут, нихуя быстро. У него шнурок развязался. Он сейчас, наверное, пойдет и наступит на него, и разобьется вот эта у него штука. Да ладно, он голову разбил. Как он мог через стекло ему голову разбить? Красная кнопка. Так. Ебать, все, все мясные трупы, что ли? Это все мои трупы? Да не, не похоже, они даже другого цвета. Он просто поглумиться над ними решил, да? О, кому-то пизда! Ботинчик. Нихуя она его закрутила, ботинчик-то. Неплохо, неплохо. Вот они звери, пришли ему отомстить. Ну и не только звери, еще и тут мозг она ему ботинчик принесла Он его даже завязывать не стал? Нихуя себе О, говорит Белочка Кому-то пизда Убить его! <смех> Хуяк факт. А, это живо машина, да, точно. Как они его убьют, если это его тачка? Ай, белку задело взрывом. Пизда белки. Все, трупик. Да, даже повязка с глаза снялась. Уф. Oh, Это что, все конец, да? Десять минут видео, красота-то какая. Интересно. Ой, вокруг него огонь собрался. Все горит. Ой, он сгорел. Нет. Мне его даже жалко как-то. Ну, в отличие от многих, мне вот его жалко. Ой, сосочку уронил. Капец, все. Хоть пока трупу все снимали. <смех> Ботиночек. Хе-хе, <смех> пытается ее развеселить. Это, кстати, мило. Ой, белка куда-то лезет. Ой, кнопка. Ой, кровью аж харкается. Такой что? Все, конец он же уничтожит его башню ну и хотя я не знаю что это за кнопка но судя по всему да она что-то уничтожит о oh, факт показала белка умерла yep. тем самым нажала на кнопку сердечный приступ что происходит Так, ребенка, бежите, вот, вот, вот Бежите, бегите спасать Все Воу Время во всем мире остановилось Ой, они стали старее Ой, ебать Старички А он? А, стоп, а он же в капсуле, он не может постареть, да? А, ну ему просто Пизда, да? Так не видишь, что это концовка, типа, камон. Такая концовка. А, во! Бандаж Райпер и Ниндзя. Что? Новая глава? у uh, новая глава. Так, а что, у нас по времени есть, да, там что? Да, есть, 13 минуточек, отлично, поехали. А что, нет? о oh. 4 Четыре пространства. Что-то мне это напоминает. Не могу вспомнить. Ой, блин. Будь здоров. И там, и там. Так. А, 4 уровня до боссов. А Ой, можно было за старого поиграть. Ну ладно, пофиг. О, эти камни потом превращаются в колючки. Что? Нифига. Вот это топ. Я могу крутить? О, я могу крутить А куда? О, туда Туда Туда Туда Туда Туда Ну да, я так и думал, что именно сюда Вверх Отлично Сука А стоп, а если я вниз нажму вот так вот резко? Отлично Надо было сразу об этом подумать Так Понятно. Вот так отлично. Блин. Они неплохо придумано, на самом деле. А, я понял, мне надо выше. Понятно, можно просто умереть. Так проще будет. Нажги мне будет проще вот так вот сделать. Так, потом обратно наверх, потом обратно сюда, потом обратно вот так. Вот и все, изи так, вниз, пожалуйста. Отлично. Изи. Так, помним, что они превращаются... Пизда. В шипы. Понятно. Так, верхний кубик мне нельзя задевать. Я понял. Ай, почти долетел. Почти. Или можно задевать верхний кубик. Отлично, красота. Не, ну первый уровень, как всегда, попроще будет. Не понял, в чем мне делать. Ага, вот сейчас, блядь. Я так буду вечно летать. Да, блядь. Блядь, да что в тебя в рот. Да, ёшкин. ЧЕГО? Какого? Так, так, так. Я сейчас есть шанс взять. Да иди ты нахер. Пока шанс есть взять, надо взять. А, -а, -а надо было не отпрыгивать. Вот сейчас было вот неплохо. Блять, Сука. Там надо прям крополюсечку. Я понял, что там нужна прям крополюсечка. Да иди ты нафиг. Ну я же должен взять, правильно? Ну я так считаю, что я должен взять. Отлично. Так. блять, Вот я долбою Опять заново ее брать? Да игна, вот, вот зачем я прыгнул? Ой, блядь. Ах... Не знаю, зачем я, конечно, сейчас так много раз прыгал туда-обратно. Хорошо, хорошо, хорошо. А дальше то что? А дальше то что? Блять, я чё-то вообще не въехал. Куда мне нужно, даже я не понял. Блять, чё-то я въехать не могу. Стоп. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а мне туда. Все, все, я въехал. Да, блять. забывал нажать вниз так отлично теперь чтобы попасть именно туда мне нужно сделать вот так блять ну конечно нахуй блять ладно похуй сойдет сойдет сойдет рано вот так да отлично отлично отлично ой сука Ладно, я понял, да. Я понял, почему я накосячил. Я понял, как я накосячил. И проще будет уже вот так сделать. Так, так, спускаемся. Так, так, так, так, так, так, поехали. Отлично. Неплохо, неплохо, идем неплохо. Прыжочек. Так, так. Так, так, идем хорошо, идем вообще отлично. Блять, да в пизду, короче. Да иди ты нафиг. Пойдем без этого соска Санова. И без него... А, без него-то я не справлюсь. Сука. Точнее, без него-то я справлюсь. Но немножко по-другому. Да ладно. Да почему я запрыгнул именно сейчас? Зараза. Ладно, ничего страшного. Отлично. Отлично. Хорошо. Че-то слишком сильно распрыгнул. Да ева, ты что делаешь, эй! Вот я все равно с первой сталкиваюсь. И как же взять этот сосок, фиг знает. Ну ладно. Второй уровень, погнали. Так, что у нас? Ух ты, ух ты, ух ты, нифига. Воу, это время замедляет? Да ладно. Воу, и насколько сильно я замедляю время. Достаточно насильно, судя по всему. Эй, а почему только две сломалось? Понятно. Блять. Хорошо, идем, хорошо, идем. А, я должен туда и успеть еще обратно. Ну, нифига себе. То есть я должен сделать так, так, еще обратно докатиться. Воу, вот это круто, вот это круто. А, -а, -а, а, Да ладно, нифига себе. Понятно. То есть я должен еще и успеть и туда, и сюда, и рыбку съесть. И, как говорится, нахуй сесть, да? Бля. А жестокий уровень, я бы сказал. Ай! Так, хорошо. Охреневший совсем. Блять, блять. Я все не по плану пошло. Ага. Ага. А мне кажется, я ее должен попозже сломать. Мне кажется, я ее должен попозже сломать. То есть, сейчас я прыгаю. Потом вот так делаю. Блять. Ну да, конечно Ну, блядь, умираю уже, ёпта Надо время дважды замедлить А не один раз Вот, вот так вот сейчас Оп, оп, оп, оп Беги, беги, беги, беги, Форест, беги Оп, оп Оп, оп, оп Понятно, это меня хуйта убивает, окей Да, блядь, а как мне Подождите А, ну надо просто повыше. Понятно, заебись. Ну, блядь. Что-то я либо слишком долго что-то делал, либо я что-то недопонял. Пизда мне. Так, это я сейчас на середине уровня. О, я допрыгнул. А -а -а Ай! Я понял, надо обязательно еще и первый кубик слева сломать. Вот сейчас, отлично, отлично, отлично, отлично, отлично, прыжок, прыжок, ага, и оп, оп, оп, сука. Так, а как не сломать и там и там первый кубик? Эй, А че так быстро? Время так быстро кончилось. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Да иди ты нафиг. Это было что-то прям слишком быстро. Вот, вот, вот, вот, вот, вот. Зараза О, Меня это начинает Блин, я там кубик не сломал, умирай Он должен обязательно сломаться Первый 100% должен сломаться оп, оп, оп, оп, оп А почему дальше не допрыгиваю? Оп, оп Прыжок, прыжок, прыжок, прыжок, прыжок, прыжок, прыжок А, там не допрыгиваю Все-таки надо либо везде Как-то с высоким подъемом это делать Вот как сейчас Вот, Давай, успей, успей Ай! Ай! Падла. Но время ускоряется, когда я умираю. Это я уже понял. Хорошо. Сейчас? Отлично. Я же нажал вниз. Вот прям четко нажал вниз. Вот как сейчас. Эй! Что это сейчас было? Блять, не допрыгнул все равно. Да вот это я жму удар, а он вниз. Какого. Не, может быть я случайно, конечно. О-о-о! Блять, нет, там я уже бы не допрыгнул. Блять, а хуй так сложно. Но этот уровень начинает. Сука, накалять! Не дотянулся до нее, прикиньте. Эй, а, там должно быть вдвойне замедленное время? Да ладно. То есть я должен успеть и там, и сям, и тут, и там. И как-то тут, и как-то там, и как-то зачем-то. Отлично. Отлично, отлично. Отлично. Отлично. Um, что? Вау! Wow. Я должен был просто вниз упасть, да? Да, и вправду. Так, я там должен либо подождать, либо... Отлично, я жив целый орел. Эй! Hey! Я успел? Успел. А как же без этого-то? Сколько у нас уже по времени Это Уже 26 минут, Прикинься. Стой, не-не-не, ну подожди. Блять. Ладно, попытаемся, у нас есть 44 минуты. Воу. А вот это тоже круто. Вот это офигенный уровень. Сложно, инфа сотка будет сложно. Ай-яй-яй! И вот это подстава. Я думал, прям сейчас, ну, на Изи пройду с первого раза. Спорим, сейчас исчезнет. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! Блять, вот это... Отлично. Вот это очень круто, конечно. Пизда. Просто, блять, потому что перепрыгнул, блять. Um, что? Как я должен был это сделать? Блять, как он долго спускается вниз там. Да байди ты нафиг. Да блять. Что? Что? Да я не это самое не успеваю. <свес> так, вниз Прыжок, прыжок, пры... прыжок Так, там нельзя рано прыгать Окей, хорошо Заебись А как мне тогда это самое? Да идите-ка вы нахуй Я что-то не понимаю Опять под самый конец, блядь, опять за туп. За туп, опять. Оп. Да вот... Сука, там прям надо что, до миллиметров, что ли, считать? Я не пройду эту уровень, я возьму следующий. Ничего... Да... Да идите вы нахуй. Да и, блядь. Меня это начинает напрягать. А может, я не должен там ударяться? Может, я должен прыгнуть раньше? А, не, а какой раньше-то? Камон, там же эти шипы. Не, ну и там же в обратную сторону еще дорожка показана. Ай! Идем. Да, блядь, как? Да, блядь! Да, This... Сука, меня это начинает мало того, что бесить, так я еще не понимаю, какого хрена это надо все успеть сделать. Так, здесь прыгнуть, здесь прыгнуть, здесь прыгнуть, здесь ударить, здесь ударить. Да, все, я понял, окей. Нахуй я это сейчас сделал? блять, это слишком сложно. Вот это вот в конце, вот эта вот хуйня, что там такая сложная? Не, к ней можно приловчиться, типа. Но, блядь. То есть мне нужно прям реально подгадать тайминг. Вот, да, надо, получается, подгадывать тайминг. Охуеть. Не, ну тайминг это, наверное, не мое второе имя, но пусть будет хотя бы третье. То есть здесь мы делаем стенку, подпрыгиваем, делаем вот так. Я должен был попасть. Я должен был. То есть какого-то хуя нихуя не получилось. Так, так, ждем тайминги, подпрыгиваем, подпрыгиваем, бьем, вниз, прыжочек. Отлично, отлично. Блять, хули это было так сложно? Сто процентов какая-то сложная ебанутая хуйня, нет? Ладно, не такая сложная, как я думал. О! О! Сука, напугали меня, пиздец. Сколько? Ну ладно, отлично. Да и не хочу я. Сколько мы прошли? Почти 4. Почти 4. То есть до следующего босса еще чуть-чуть осталось. Не знаю, что будет дальше. Будет ли дальше... Э Будет ли что-то после этого уровня. Потому что если нам показали после четвертого еще один уровень. В общем, надеюсь. Надеюсь на лучшее. Ой, что я сделал? Надеюсь на лучшее. Поэтому подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Предлагайте игры для обзоров. Э, что еще? Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Там выходят разные новости. Разные новости о раздачах в разных вещах. И все такое в этом духе. Спасибо за просмотр. Пока-пока.